Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания это «Что происходит в его жизни?». Первое, второе, третий, четвертый вариант. Выбирайте любое времечко в описании под видео и поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, мы сегодня будем смотреть только на мужчин. Поэтому давайте, вот, короче, как-то. Э -э, сигнификатор, если я не забуду. Я что-то его себе не записал. Ну, давай, дайте я запишу тогда, ну, чтобы всем было все хорошо. Всем было все замечательно. Дайте я сигнификатор. Сигнификатор. И что происходит в жизни? А то я, правда, забуду. Возможно, некоторые черты, сигнификатора могу назвать. Я не думаю, чтобы все полностью. Там четыре каких-то варианта и все. Какие-то черты общие. Поэтому, если что, ставьте на паузу. Если что, вы помним, да, что спонсоры могут дополнительно спрашивать. Погнали! Здравствуйте, кто выбрал первый вариант? Розовенький. такой интересный. что происходит в его жизни? В дан... Что происходит в его жизни? И сначала сигнификатор. Сигнификатор человека мужчину. Сигнификатор. Попец хороший. Попец. Человек, я бы сказала, очень сильно неспокойный. Не везде что-то ищет, везде что-то ищет к некую вторую правду. Это прям вот как один блогер, который вот правду-правду-матку я тебе скажу, потому что она важна. Я не могу стоять спокойно и отходить мимо куда-то. Да, да, да, да, подождите, что, что все пишут? Подождите секунду. Вот так. Вот. Это те люди, которые ищут какую-то правду в своей жизни, которые не могут успокоиться, которым надо что-то доказать. Похоже прям на одного блогера, но ну, не буду никого особо говорить. Мало ли, вы не знаете. Но ну, не думаю, вы знаете. Поэтому вот, вот такого какого-то склада ума и характера человек. Неспокойная вообще личность от... от от слова совсем. Вот все ему надо, все ему нужно, везде быть надо, везде что-то надо делать. Дабы это как бы тяжело, даже порой не было. Все он себя, все на себя. Вот здесь, вот такой человечек, дорогие мои, вот такой, все на себя тащим, тащим, тянем, как можем, тя лямку. Но докапываться до судей, до правды это, этот человек очень. Ну, возможно, знаешь, это может также отражаться, что не любит, когда по национальности кого-то друг другу чмырят. Ну, тоже момент может, кстати, у человека происходить, потому что человек точно он защищает свои границы, он защищает самого себя, но при этом ну, может такого порядка, порядка быть, именно что не любит, когда кто-то кого-то занижает и принижает права человека и вообще. То вот какой-то такой молодой человек, но очень сильно неспокойная личность, ни в, от слова совсем. Но любит на себя брать какие-то сложности, переживает за все, при этом очень все это близко, все принимает близко к сердцу. Если чужой проигрыш, то он принимает это как свой личный в некоторых ситуациях, не во всех. А давайте, что происходит в его жизни? Что происходит в жизни этого человека? У кого-то здесь происходит девушка, дорогие мои, у кого-то здесь рядом просто женщина, некоторое происходит, некоторое счастье. То есть здесь мужчина, как большинство, возможно, нашел некоторое свое счастье, либо находится э, с женщиной в отношениях, какие бы ни были. Но здесь я бы сказала, возможно, рядом присутствует та, которая его как-то поддерживает, помогает, либо как-то... Я бы здесь сказала, как-то освещает его путь, но, возможно, также и сама страдает вместе с ним. То есть здесь как женщина, если вы человека не знаете. Если вы человека рядышком, то это ваш, допустим, молодой человек, то я бы сказала вы. Но здесь женщина, здесь королева кубков, та, которую человек любит, та, которую человек как-то освещает она ему некоторый свой, его путь и свой путь. И человеку здесь девушке нелегко самой с этим молодым человеком, либо в ее жизненной ситуации. То есть здесь также и проблемы женские здесь описаны, как ни странно. Но я бы сказала, у человека некоторая такая полоса, которая проясняет то, что происходило с ним. Либо что-то, знаешь, вывод из всякого вот депресника либо, либо вывод из всякого плохого настроения. То есть человек здесь как-то больше стремится к свету и к пониманию того, что будет происходить дальше. Возможно, некоторые такие позиции, которые складываются наилучшим образом для человека. Если это вас, ваш бывший, и вы ему хотите зла, но здесь не про это. Если это ваш бывший, ну который хотите добра, то здесь про это. То здесь про это. Вот. Поэтому человек тут достаточно, возможно, это, не знаю, ваш какой-то родственник, возможно, не знаю, за которую вы при этом хотите, допустим, для человека счастье. Да, человек, я бы сказала, в некотором счастье может тут пребывать. Но здесь показана дама, поэтому либо это вы, либо, соответственно, какая-то другая дама. Здесь королева кубков, я не вижу, чтобы жена была. Возможно, просто спутница по сердцу. Давайте так. Даже на не буду доходить. А вот спутница по сердцу, но и причем у которой саму особо не сладко. То есть там и женщина тоже держится изо всех сил. То есть я бы сказала больше так. Поэтому вот здесь какое-то некоторое счастье, прояснение ситуации, улучшение ситуации, выход из негативной полосы жизни. То есть выход из всего всякого непонятного в какое-то некое счастье. То есть здесь какая-то светлая сторона жизни у человека произошла. Поэтому вот, если вы рады за этого человека, порадуйтесь. За этого человека можно порадоваться. Если вы не рады, то, ну, ну да. Поэтому вот так, дорогие мои. Все хорошо. Все хорошо. Может лучше, но здесь больше как выход из, из какой-то ситуации в какую-то улучшенную ситуацию. Возможно, также не один, возможно, женщина присутствует рядом. Либо та, которая его как-то... Душа она поддерживает. Я не исключаю. Возможно, просто девушка рядом с сердцем. Девушка сердца. Взрослая дочь, не знаю. Тут тоже может об этом говорить. Совсем взрослая. Ладно, поэтому, дорогие мои. Ну, вот как-то все стабильно, хорошо. Счастье, приятные моменты. Ожидания, все дела. Поэтому, ну, вот так Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас выбрал а, второй вариант, его сигнификатор, и потом, что происходит в его жизни. Давайте, а, его сигнификатор, мужской сигнификатор, мужской сигнификатор. Я не исключаю, что здесь есть дети, здесь есть и бывшие, здесь есть и бывшие жены, я не исключаю такие какие-то моменты. Здесь человек мягкий, терпеливый, терпимый, также справедливый, даже до жути совесть есть, присутствует. Не всегда включается, но ну, в большинстве случаев. Но здесь он более какой-то нежный, приятный. Возможно, присутствует некоторый романтизм, но и также некоторые жесткие наклоны в моральном плане. Кто что обязан, кто что должен. Вот. Но здесь больше превалируют женские черты, либо мужчина здесь соответственно у него присутствует, его женщина жизни. Поэтому в данный момент, но тогда она полностью стоит рядом. Я не исключаю. Возможно, человек расстался. Я также не исключаю такой момент и с таким сочетанием. Но здесь я бы сказала мягкий, терпимый, терпеливый, Но этот человек, возможно, не особо видит свои возможности в жизни. Да, не особо видит возможности, возможно, с нотками какой-то депрессивности из-за этого может происходить. Но он компанейский молодой человек, я не скажу так же, чтобы со всеми, только с определенным количеством крова, лиц. лиц. Да, здесь более, более, более мягче человек, нежели с первым. Ну, сам себе просто палки в колеса может ставить, не видеть каких-то возможностей, не идти к ним, не стремиться. Вот человек здесь может. Может, кстати, еще и завидовать, если что. Ну, зависть у него может присутствовать. Так что я не говорю, что плохо-хорошо, просто как факт. Человек как бы старается быть честным во всем, перед самим собой, перед другими, то есть здесь есть некоторая такая чистота и честнота, старается, не думаю, что получается прям с первого раза, возможно, есть какие-то вот, какие-то вещи, которые у человека просто не выходят, но вот тупо вот с этим ничего еще и не поделаешь. Поэтому вот здесь вот я бы сказала, больше какой-то такой сигнификатор, более приятный, нежный. Есть какой-то холод, но и при этом, ну, холод здесь разум и совесть. Человек старается, возможно, какой-то, какие-то черты женские я не исключаю. То есть такой тоже как вариант. Возможно, округлый тогда, да? Вот. Я не говорю, что, кстати, романтик, что можно сказать, но я здесь вот не сказал, что совсем тут романтики. Да. Здесь, здесь люди, кстати, они остры на язык, если что. Они знают, как что сказать и как сделать даже больно. То есть, вот здесь, да. Возможно, строго могут разговаривать, либо говорить с другими людьми. Да. Здесь больше какой-то некий такой спокойный нрав у человека. Вот, давайте, что происходит в его жизни. Так, что происходит в его жизни? Что? Что происходит в его жизни? Подрыв либо финансовый, либо здоровье, либо ну, подрыв. подрыв какой-то. что-то для себя как-то переоценивает действительность. Возможно, человек здесь поставлен в какие-то рамки, в какие-то факты в жизненные, которые, с которыми он должен обязан справиться. Да. Перед фактом, что он должен что-то сделать, кому-то отчитаться, либо что он должен какую-то ситуацию исправить. Ну, то есть человеку есть здесь, здесь может также и касаться женщины. То есть, возможно, также присутствует рядом в пространстве этого мужчины некоторая дама, которая как раз-таки может способствовать. Либо он даму спасает, либо он на даму спасается. То есть, я бы сказала, больше в, в таком контексте. Возможно, с кем-то спасается какие-то глобальные кстати вещи решает либо все-таки готовится их решать но здесь что-то глобальное в жизни какие-то некие перемены которые поставили его немножко не в то положение не в то место Я вот к чему здесь немножко все глобальнее да. Связано с выбором, с другими людьми, с какой-то некоторой парой. То есть здесь вот, здесь как-то, возможно, также здесь больше социализация. То есть здесь вокруг человека есть много людей, которые зави... от которых зависит и его жизнь в целом, его построение его жизни. И, возможно, тот человек, это за который... который волнуется за определенных людей в своей жизни. То есть здесь вот, здесь вот как-то так. Но здесь что-то глобальное человек решает, но лично для него, по его мнению. Что-то глобальное. Перестройка, переформа, э, уход из какой-то болезненного состояния, подрыв финансовый. Также здесь возможен сильно причем Тогда сильное проседание здесь может быть. Возможно и за женщиной, либо с женщиной. Кто-то здесь просел. Вот, но здесь некоторые, кто-то, кто-то, я бы сказала, есть некоторая помощь, поддержка у этого человека, а, тот, на который он может рассчитывать. Ну, давай, да. Uh -huh. То есть здесь, если рядом с, с человеком, есть здесь, верная такая, братва, люди, здесь мужчина-женщина. Которые, в принципе, могут поддержать в любой ситуации человека. То есть ваш человек под какой-то некой защитой других людей. Возможно, это его родственники, семья, надежды всякие. Вот я бы сказала больше вот какой-то такой момент. То есть ваш человек под защитой. Давайте так. Каких-то своих людей, которые могут ради него сделать очень даже многое. В и воду, медные трубы. Поэтому вот, вот здесь я бы сказала больше так. За свое царство как-то переживает ваш человек. Я бы сказала, человек здесь властный. Либо имеет некоторую власть. И с, с, этим, он, ну, и с этим он справляется. Но у человека впереди что-то ждет новое. Либо покупка, либо событие, что-то очень сильно важное. Важно что-то ждет вашего человека в жизни. Это может быть связано с семьей, с родом, с семьей, с теми, у кого он защищает, либо, либо тех, за кого он чувствует ответственность. Ну, что-то серьезное здесь может происходить в ближайшем либо году, либо в этом, либо в следующем. Чувство второго человека. Ну вот как-то так вот чувства. Кто, давайте, кто на сердце у второго человека? Кто на сердце? Кто на сердце у этого человека? Родня, семья, родственники, дети. Женщин я особо не вижу, либо не парится человек о женщинах, либо это не тревожит. Здесь человек тревожный, то есть человек тревожится, он может тревожиться за что-то, но быть спокойной в другом месте. То есть смотрите, я бы здесь сказала, что на сердце. Здесь на сердце какие-то некоторые проблемы, которые в принципе его э, немножко смущают, именно связаны с его семьей, семьёй, родом, э, детищем, э, внуки могут здесь также быть то есть детей. Но здесь дети, семья, родственники, и где-то что-то не получается, где-то что-то очень сильно какой-то критический есть момент в жизни. Вот. Я не вижу здесь женщин, я не вижу здесь такого момента, поэтому ваш не ваш вариант, смотрите. Возможно, по поводу женщин просто не беспокоиться, а вот здесь что-то глобально тревожит человека. Я и говорю что-то, и при этом, и при этом, и при этом. Кажется, семейство-то у нас выпало, и плюс и глоб, на глобальное изменение, причем. Поэтому вот. Поэтому вот здесь вот какой-то такой момент. Где-то что-то вырулить человеку надо, где-то что-то успеть и вырулить. У есть план Барбароса, возможно, человек не может забыть чьих-то слов, поэтому вот здесь я бы сказала больше какой-то такой момент, не увидела кого-то. Давайте дальше, здравствуйте, кто выбрал у нас третий вариант? Сигнификатор мужчины, что происходит в его жизни? Сигнификатор, кто у нас, что здесь за мужчина, что происходит в жизни? Сигнификатор, его сигнификатор. Любимый теплый такой теленочек. Теплый, спокойный, не очень такой вредный, может злиться, может ругаться может. Но больше некоторого олицетворяет некоторого спокойного человека. Больше один из самых спокойных из наших вариантов. Возможно, также при женщине я не исключаю. Может быть, человеком даже исключительно ранимым для некоторых людей. Здесь может, могут, кстати, проигрывать творческие личности, которые ищут поддержки у других людей, либо у которых присутствует уже поддержка, и без этого человек не может. Яркий о, юмор присутствует у этого человека. может ругаться, я не исключаю. Человек не любит, чтобы вот как-то была какая-то некоторая слабость. Возможно, у человека присутствует в данный момент какая-то любовь очень яркая. Я не исключаю такой момент. У этого человека могут проигрываться стереотипы. Ну, как узнаешь, привычки, стереотипы. Яркая личность, достаточно компанейская, то есть знает, как находить языки с другими людьми. Достаточно неплохо. Ну, может огрызнуться. Но здесь более-более такое, более плодотворный, плодовитый такой человек, приятный. Да, ну может быть эгоцентриком. Эгоцентризм, эгоцентризм, это за ним, нет прям, да, его мнение превыше всего и выше всех, поэтому человек может врываться прям ярко, в яркого разговора, не, не, я бы не сказал что он может как-то, да что ж такое у меня? Так. Может как-то стоять в стороне. Нет, этот человек умеет себя показать, знает, как одеться, знает, что надо сделать и тому подобное. То есть здесь больше некоторая приятность человека, олицетворение, может душа компании быть, шутки-прибаутки знать. Здесь некоторое спокойствие и стабильность происходит. Вот. Но сам по себе человек может там и тут быть. То есть человек может, в принципе, путешествовать. Либо, либо на конях, либо на автобусе, не знаю. Но здесь, здесь может такой человек происходить. То есть есть какие-то такие увлечения. Возможно, машина также не исключает. Но здесь более какое-то некоторое приятное. Покерфейсы также может человек строить. Но более-менее приятная личность. Но ну, может по башке это надавать, если что надавать то конкретно но может также сильно извиняться. здесь вот именно и сам может чуть ночью детей извиниться может но здесь более приятнее, более постабильнее поспокойнее человек. давайте что происходит в его жизни что происходит в его жизни? У него есть некоторая идея, которую надо воплотить, которую надо решить, возможно, женщиной. Возможно, кто-то подослал ему некоторую идею. То есть здесь человек раздумывает на то, чем надо что-то сделать в этой жизни. Он в моменте здесь сейчас. Он работает сегодня, не особо загадывает на завтра, но на завтра что-то предполагает. То есть здесь человек больше в работе, больше в делах, больше в каких-то вещах, которые кто-то ему что-то подсовывает, что-то новое причем. Возможно, также в подарках, не знаю, для того, чтобы там кому-то подарить. То есть здесь человек в моменте здесь сейчас. То есть решает проблему по мере их поступления. Но здесь какое-то такое приятное стечение обстоятельств и дел. Очень приятная, То есть, возможно, новый проект, возможно, что-то новое, возможно, предвкушение чего-то приятного. То есть, здесь, вот, я бы сказала, больше какая-то приятность, теплота, возможно, да, что же у меня на свечку переключается? Возможно, да, не знаю, какая-то подкинула какую-то некоторую идею. Но здесь предвкушение чего-то нового, чего-то нового, каких-то открытий в своей жизни, возможно, какой-то план Барбароса. Человек придумал план Барбароса, и надо его, короче, все сделать. А чувствах к загадывающим. Хорошо. Хорошо. А Ольча у нас... А Ольча у нас этот спонсор. Поэтому вот здесь я бы сказала в, в ощущениях и в чувствах, что у человека все у нас продвигается, что у человека все делается, что у человека все круто. Что у человека все вот... вот Всё идёт тип-топ. Но что-то новенькое в жизни приносит. Знаете, его чувства загадывающей тут девушки его чувствую к Если вы, не, вы, если вы его не предали, то, значит, при, в принципе, ощущение к вам есть. Если это ваш бывший, то человек, в принципе, думает, что вы его очень сильно предали и задели его чувства. Раз. Второй момент. Если вы, в принципе, существующий партнер, то человек чем-то недовольный, и это причем очень сильно явно видно, либо, либо видно, либо как-то... здесь. Может присутствовать некоторое недовольство, какая-то нестабильность, какой-то вот именно немножко... Кто-то кто здесь может как накосячить. Если у вас все спокойно и гладко, ну, не уверенно. Простите, что это, возможно, про тех женщин, которые здесь спрашивают. Ну, потому что здесь есть какое-то некое предательство, возможно, какая-то обида, возможно, какое-то стечение обстоятельств, что, в принципе, человек немножко на вас как-то агрится, как-то злится. Поэтому, дорогие мои, вот как-то так. Возможно, что-то человек вовремя что-то не, соблю... не соблюдает, чтобы было все норм. Но человек открыто здесь заявляет о своих чувствах, то есть я прям сразу говорю, если он вас не любит, то он об этом бы сказал, если он вас любит, то вы об этом знаете, то зачем вы сомневаетесь. Поэтому, дорогие дамы, здесь человек открыто заявляет о том, что он видит, чувствует и тому подобное. Я не думаю, что вам нету какой-то потребности, не верите, не, вер... не, на... не стоит не верить его словам. Здесь человек открыто заявляет, что он к чему, к чему относится. Он не любит лжи, он любит ли есть по горьку правду, нежели сладкую ложь. Поэтому вот так. То есть он любит тех, к кому он это признался, он верен тому, с кем он в паре. Поэтому если что, здесь просто есть какие-то претензии, либо какое-то предательство, либо какая-то обида на некоторую даму который, возможно, также загадывала. Но если, в принципе, вы загадывали, и, в принципе, он вас любит, то э, и вас он любит, то здесь, может, какие-то вещи, которые человеку могут как-то теребонько, человеку не может чувствовать полное удовлетворение в отношениях с вами. То есть здесь тогда задумайтесь, удовлетворением я здесь не вижу, чтобы пахло. Возможно, где-то человек не удовлетворен в жизни. И это сказываться может на ваши отношения и тому подобное. И его на отношения к вам, если у вас все вроде как стабильно, вроде как все нормально, но что-то кушать хочется. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как так. но здесь открыто заявляет о своих чувствах. Если он здесь не открыто заявляет, и это полностью он, значит, ну, здесь не особо есть какие-либо чувства по отношению к вам. то значит, не о чувствах. Не в чувствах тут дело. Поэтому вот прям здесь как-то без, знаешь, вот да что ж ты на свечку переделываешь, а, ну что ж ты какой-то. Здесь вот нету акцента на даме какой-либо. Понимаешь, если дама, то дама своя, и все. И вот почему. Поэтому спасибо, вам. Давайте дальше. Здравствуйте, кто у нас загадал на четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, что происходит в жизни человека. Его сначала сигнификаторы и а что потом происходит? Сигнификатор этого мужчину, вот это зеленый. Жадный. <ает> жадненький человечек, немножечко. Воображение играет очень сильно с этим человека Вижу, хелпми. Я вижу, хелпми. Сейчас запишу. Подождите. Подождите секунд. Все. Так. Э -э -э. Человек умный, человек очень сильно творческий, человек хорошая фантазия, у него много идей. Он может еще и заблуждаться и в каких-то иллюзиорных мирах быть. Геймер, да? Ну здесь, возможно, мужчина очень сильно много. Но здесь творческий человек, это прям сразу говорю. Здесь, возможно, также человек... Может очень сильно расстраиваться, да, и падать духом, поэтому подвергаться депрессиям, либо каким-то продолжительным также. То есть, здесь поэт, душа поэта, мыслители, целители всех дел. Вот, я бы сказала: больше какой-то такая категория личности у нас по этому вопросу. больше очень сильно ранимые души и с хорошим воображением. Не знаю, может, возьмете два варианта. Хорошо, поэтому а, вот, короче, какой-то такой вот вот прям поэт, ценитель, искатель приключений, но и при этом такой, такой мужчина, как герой фильма, вот знаешь, похож на герой фильма, некоторые такие черты. Давайте, что происходит в его жизни. Как-то все мало, мне кажется, как будто мало информации. Что происходит в его жизни? Что происходит в его жизни? Пороги новых открытий, возможно возрождение старого, возможно сейчас налаживание контактов, возможно идет по какому-то своему пути и траектории, что сейчас отв отвязывается от прошлого. Я бы здесь сказала немножечко а, на перепутье ваш человек. Вот здесь до этого были люди, которые по пути шли, а здесь на перепутье. Соответственно, я не исключаю либо какой-либо кризис здесь, либо какое-то переосознание, переоценка ценности. Тут тоже может быть. Также может и возрождение чего-то происходить в жизни. То есть возрождение старых надежд, стремлений. Возможно, также человек перешагнул уже это все и идет только по новому пути, но совсем косвенно каким-то, возможно, другим настроем и тому подобное. Но вот здесь я бы сказала больше на перепуте человек, нежели, чем как вот первый, второй, там третий. Нет, здесь немножко иначе. Возможно, также человек ждет совершенно что-то новое на пороге открытия грандиозного, причем, либо на пороге э, каких-то серьезных глобальных вещей, переезд. Э, возможно, какое-то э, также возобновление чего-то в его жизни, не знаю, кодировка, да. Возможно, что-то старое, но и при этом. Я не исключаю, все равно и новые какие-то пути, новый путь, когда он что-то отрезал от своей жизни и идет по новому. То есть здесь у человека прям вот вчера-сегодня прям на пороге грандиозных открытий для себя, либо своего некоторого пути отрезать все старое, закрыть все старое и идти в новое. Что-то решает человек, но очень сильно, глобально. Но здесь прям на пороге. То есть до этого там решалось, до этого там планировалось, до этого что-то делалось. А вот здесь вот мужчина на пороге. Прям вот его какой-то, не знаю, там самый ответственный какой-то момент жизни. Самый важный, один из самых важных моментов сейчас происходит в жизни. Он может поменять, не знаю, работу, жениться. Он может возобновить с кем-то отношения. Возможно, уже. Также, возможно, отрезал все старое, прошел в новое, сделал свой выбор в жизни. Но здесь порог чего-то. Порог чего-то, и это отделяет его от всех вариантов. Порог. Возможно, не знаю, переехал, перешел какие-то границы. Но здесь на пороге. Прям на пороге, на пороге. Либо сейчас, либо сегодня, либо завтра. вот Какой-то такой порог. Что-то грандиозное. Вот, я бы сказала, что такое грандиозное в жизни человека происходит. Однозначно. Будь то порывание там, с бывшими, искание себя нового. Какой-то очень глобальный период жизни. Очень нужный, правильный в какой-то степени. Ну, смотря, конечно, как пойдешь, кому как нравится. Самое интересное и самое главное. Поэтому вот здесь на пороге глобального. А, но ну, у каждого, конечно, свое. Кто-то там с бывшими, кто-то наоборот от бывших, кто-то здесь у кого-то рождается что-то, здесь у кого-то что-то происходит, у кого-то что-то здесь регистрируется, у кого-то что-то переезжается, но что-то очень сильно глобальное. Поэтому, дорогие мои, глобально. На, порог, на пороге глобальных открытий и своего некоторого пути в жизни. Поэтому вот здесь вот, не знаю, радуйтесь, не радуйтесь, как хотите. Поэтому, ну, здесь вот как-то глобальненько. Поэтому вот. Чувства к загадываемым тут дамам. Ну, давайте. Загадываемые тут дама Чувства к вам. Чувства к вам. Нет, здесь присутствует в жизни человека, здесь присутствует некоторая любовь, но здесь проблема с любовью тоже может быть. То есть здесь может быть, сюда. Да, но здесь, здесь может и так, в принципе, может и так, ну давай. Да, человек может быть здесь в паре, я не исключаю. И при этом испытывать очень сильно большую нужду в своей женщине. Но здесь здесь женщина кто-то. Ой, мужчину здесь кто-то тревожит определенно особо. Только той, из которой он умеет какие-то дела. Если вы бывшие, если вы расстались совсем недавно, то это можете быть вы. Я не исключаю. Но если вы настоящий, то здесь какие-то какая-то нереализация с вами здесь может происходить у мужчины ну то есть мужчина что-то хочет а вы этого не хотите допустим Но здесь происходит сильное чувство к определенной особи не ко всем здесь нет треугольников здесь нету никого а каких-то третьих четверых сторон здесь есть определенная дама и все. Если вы недавно расстались, либо недавно какие-то ситуации произошли, то это, ну, как-то расстраиваться, может, да, из-за вас человек. Поэтому если какая-то недавняя прям ситуация, то может такое быть. Если человека никого нету, то это вы. Если у человека кто-то есть, и вы об этом знаете, и вы там давно уже не на связи, то я думаю, что здесь это больше не вы. Но здесь, здесь, понимаете, здесь отдача себя какому-то определенному человеку. Воспоминания об определенном человеке, чувства к определенному человеку, к своему человеку, мужчине. То есть женщина ему равная, здесь и король и королева мечей вышли. Возможно, также скучание по своей королеве. То есть вот здесь я бы сказала так. Но если я не могу здесь треугольники, если вы в треугольнике, это не ваш вариант, дорогие, либо ваш, но не ваше тогда чувство. Поэтому вот я прям сразу говорю: здесь определенно-определенный вид определенное все здесь есть. Здесь человек может расстраиваться: либо у человека что-то не получается с деньгами, либо у человека что-то не получается, что-то сделать по отношению к даме. Как-то человек больше комплексует и немножко запаривается над какими-то вещами в жизни. Это связано все-таки с финансовой, финансовой сферой. Человек тут парится. Вот, но здесь какая-то своя, здесь также женщина, здесь нет треугольного. я не вижу такого, поэтому смотрите, если недавно, то вы, если давно, не могу сказать, что вы, время, поэтому, не знаю, не могу сказать. Поэтому, друзья мои, вот, короче, как так Спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца Ставьте лайки, комментируйте И ставьте уведомления, дабы не пропустить новые следующие видео Поэтому я желаю и вашему человеку, кого вы сгадались И вам приятного времяпрепровождения Счастливого, скорейшего Нового года И всяких вкусных вам дел Желаю вам всего самого наилучшего еще И пока, пока